Добрый день! С вами несколько минут корейского. Поздороваемся по-корейски. Анха им Осо Манасо Официально вежливое приветствие. Также можем сказать Анха щемника». Манасо Панкапсом А также можем сказать Анхасом. Анеха съем, здравствуйте. Вот, я подумал еще э, такую вещь, что я сам учу, это у нас в выпуске, моего, так сказать, пути, поэтому э, придумал такую систему, по ходу дела выдумываю. Систему и вот такую, что в принципе, в принципе если выучить э, словарный запас 3000 слов, мне кажется, вполне хватит на первое время, да. Да, кто для чего едет работать или учиться в Корею? То есть, мне кажется, 3000 слов это вполне реально. За год выучить это реально. И вот, если э, брать 30 слов э, в день, то есть какие основные, допустим, местоимения, но ну, там еще будет вре -э, время, да, вчера, сегодня, завтра, там месяца, день, неделя, может быть. Но в основном, что у нас идет местоимение, потом у нас э, слова, как это можно сказать, э, доп, до, дополнительно, то есть все, что нас окружает, то есть душевленный, недушевленный и глаголы. Вот, и брать слов 10, после местоимения другие, естественно, в другой день брать, потом у нас слова идут все, которые мы знаем, а потом идут глаголы а потом уже грамматика из этого да я найду тетрадку с грамматикой и уже пойду по грамматике вот а это у нас местоимения тоже они а двух форм вежливости простая форма формы вежливая форма те это я те на это форма простая да нанын нанын это обычно простая форма. А тем это уже по отношению к старшим, по отношению к, к начальнику, потом по социальному статусу идет. И э, незнакомым, может быть, э, то есть вот ин» употреблять, если так, такое местоимение. т то, я думаю, мы не ошибемся. На нын более, более такое простое. С друзьями, да, может быть так. Потом ури. Это мы. Ури мы. Тхвей. Это у нас это у нас тоже простая форма. Простая форма чего? Мы тоже. А, нет, наоборот. Все я перепутал. Да, это вежливо. Надо было по-русски написать, но мне из-за раскладок не очень. Это вежливая форма. То есть ури это обычная форма т тёххи вообще-то, да, тёхи. Потом надо будет в Гугле ещё послушать. Это вежливое. Но ты простая форма. Это когда мы обращаемся с друзьями и, э, в общем, в обычном общение. Но И можем также обратиться к человеку. Например, солнце ним, учитель. Сатя ним, директор. По его должности. Это будет вежливо. Или тан, танк, танщин, танщин. Вот так можно обратиться. И потом у нас идут местоимения. Кы, кыньо, кыдыль. Он, она, они. Вот, это мы все, тут еще идут родственные, да, вежливые формы, кроме директор или учитель, мы можем обратиться вежливо тоже, обращается в Корее всегда вежливо, мама, сестра, брат, старший брат, там есть, сейчас я не буду этого касаться, там есть тоже определенный порядок обращения и к старшему брату, и к старшей сестре. Сестра Нуна, это сестра, старшая сестра. Хён, старший брат. И тут еще тоже два обращения. Опа и он, он Надо. Он не сестренка. Так. И надо разобраться, кто, кто... То есть младший к старшему обращается, естественно, уважительно. Это всегда младший к старшему обращается уважительно. Вот. Ну, вот эти местоимения. Если их выучить, то будет это очень хорошо. Ну, в основном я запоминаю из всего из всего. Я запоминаю тё, тёнын, тёнын, тёнын. Обычно пользуюсь и ури. Ури, мы, уринын. Урилью, Урига, ури а мы, наш и так далее. Вот остальными я редко, э, редко пользуюсь. То есть практически вот эти я даже первый раз узнал, что они существуют. Кык, -кы нёк, -кы -э, кы они. И теперь вспомним все, все слова, которые мы можем, мы можем только вспомнить из того, что нас окружает, если мы едем учиться. Или работать. Ну, для начала, если, допустим, учиться, мы едем, да, мы, конечно же, должны вспоминаем все слова, которые только можно. Например, чек книга. Чек, -чек книга. Что еще можно э, вспомнить? Наму, допустим, дерево, да? Наму. Наму дерево. Хоккер школа. Да, и постепенно из этих э, трех, собственно, групп слов строить фразы можно уже будет. И я собираюсь организовать корейский разговорный клуб, и там в свободной форме, да, ну, можно и придумать игровую какую-то форму. Все, это можно придумать совершенно свободно собраться. В Санкт-Петербурге очень много э, людей изучает корейский уже и не один год. И мечтает поехать в Корею все по своим, так сказать, делам. Так, хок, школа. Что у нас еще? Капан, сумка, Капан, кабан, кабан, сумка, сумка, щеке. Нас окружает, да, еще часы могут быть. Щеке. Щеке, часы. Тут у меня почему-то в основном числительные записаны. Это я сейчас не по памяти. Но если по памяти могу... А, а, то есть так-то я помню, я просто выбираю те, которые у меня, у меня записаны. А, можно, допустим, сан, гора... сан, сан, сан, сан гора. Потом... «с сам стол. Сам стол. Можно чек сам, письменный стол. Чек сам. Тоже письменный стол. Это тут просто запомнить. Если чек книга, а сам стол, это запомнить можно просто. Чек сам. Письменный стол. Потом еще Мун. А, дверь. Но Мун это не только дверь. Может потом мы как раз в гугле посмотрим. Мун. Тут можно еще на окно. Ну давайте еще пару слов. Например из моих любимых. Из моих любимых это. вытя Вытя. Стул. Ну, и соврач, ну, он тут у нас тут у нас не входит. Врач, это он у нас вот здесь, может быть, его записать. Сюда. Вы соврач. Вытя стул. Главное не перепутать. Так, ну, здесь уже достаточно, наверное. Тоже 10 слов. И а, потом глаголы. Пойдут у нас глаго... глаголы. Глаголы тоже. Ну, возьмем не 10, но ну, хотя бы 5 глаголов. Все по памяти. Кода. Все глаголов окончания, окончания да, потому что, ну, в такой форме, да, вот. Грубо говоря, не знаю, как она по-корейски называется. Даже по-русски забыл, как она называется. В инфинитиве, да, так скажем. Кода. Так, это идти. Причем идти уходить когда. Если пошел куда-то от уходить, то есть это когда идет. А если приходить, это идет Ода. Наоборот. То есть к идти. Получится так. Да. У да. Ой. Да. Так, из глаголов... Э, из глаголов. Что еще я помню из глаголов? Сыда писать еще помню. Да, сейчас у меня есть глаголы записаны. Я сегодня утром повторял. Хотя У меня плейлист называется 45 минут корейского, но ну, я стараюсь поменьше видео записывать, а повторять побольше, чтобы было так больше пользы. Для меня больше пользы, а длинные видео, это тоже не нужно особо. Сыда писать. Вот. Это как бы один момент слова. Второй момент, если экзамены, кто будет сдавать, да, то, естественно, там будет не только писать, будет и аудирование, то есть надо будет на слух. Поэтому, конечно, обязательно, обязательно надо слушать. А где ее слушать? Корейскую речь? Ну, конечно же, на Ютубе, да, я там всегда ее и слушаю. Вот. И там же и песни, и передачи, и новости, и много-много другое. Можно полностью переселиться, так сказать. И с телефона можно слушать, наверное. Ну, я еще и пишу, плюс к тому, что... Сыда писать. А потом еще какой бы такой глагол. А, хода. Хода делать, конечно, хода, сам такой, хода делать, хода делать. И пятый последний глагол это, например, это, например, какой-нибудь. Mm, тоже что-нибудь такое простое. Что-нибудь простое. Анта садится, может быть. Так. Да, но это не очень простое, потому что надо будет вспоминать опять-таки раскладку. Зажимать Shift. И вспоминать, где у нас... Где у нас по чиме Да, я так и не выучил. Да, я, собственно говоря, может и не буду учить, потому что, может, раскладку поменяют опять. Вот он. Так. Анта. Анта. Садится. Вот. И э, с, э, с этими словами уже э, можно будет... Э, уже можно будет составлять предложение. То есть таким, э, таким образом, например, тю-ин. Там окончания идут. Окончания там тоже немного. ну В таких вот на, на первоначальном этапе, там их тоже не, немного. Эти окончаний. Это у нас К. Да? Взрывной согласный. Окончаний тоже немного. TuneIn. Самое такое простое. да? Попробуем составить. Просто на вскидку сами составить. И так составлять. Дальше. TuneIn. Это, но именительный падеж идёт. TuneIn. TuneIn. Я. Yeah. Вот, например, я пишу книгу, допустим, да, ну из этих именно конкретных трех. Чиги пишу. Вот тут вот я еще не знаю, как что я пишу. Чиги или чигыль я пишу. Хорошо, мы это тоже проверим, наверное, в переводчике. Напечатаем и посмотрим. А то может быть получится, что пишу книгой или что-нибудь такое. Чаги, наверное. Чаги. Ну, нас, думаю, что помогут. Подтянутся скоро более знающие. ги сын не да, сын не да. Глагол тут у нас тоже. Глагол сыда. Интересно, так вообще, так вообще говорят в Корее? То я тут напридумываю, А вы все это будете запоминать. Все равно, если вы учите сами, конечно, вы проверяете сами. Сым. Так изменя, изменяется глагол у нас. Сым не дам. Вот. Ну и давайте попробуем так сделать. Откроем Google или Яндекс, у кого что. Вот. И ссылки будут полезны тоже на сайт. Вот это у нас корейский язык. Сайт-тренажер там у нас есть. И здесь, собственно, тренируйте произношение сколько хотите. Это уже было в плейлисте у меня там. Это в самом начале было. И ничего сложного. Быстро за, за два дня все буквы выучите. И читать тоже быстро научитесь очень. Ну, я надеюсь. Потому что я у меня это зависит и от возраста, там от много чего. Так, где у нас Google Переводчик? Сейчас мы это посмотрим. Здесь есть сайт, который... А, здесь перевод песен тоже. Можно зайти. Переводчик. Посмотрим. Корейский. Здесь можем тренировать, кстати, письмо. Если нам э, так это захочется. С корейского на русский. Ну кому как? Мне лично хочется. Так. А на русский, да? А где у нас русский тут? Русский. Вот эти сначала проверим, как они читаются. Тем. Странно он переводит, но все равно, ладно, наш, пускай будет наш. Хорошо, пускай будет наш. Попробуем копировать. Что еще, что у нас было тут? Вообще-то это, наверное, не совсем, не совсем наш, получается. Анта, а, а нам, собственно, и не надо и перевода, нам нужно произношение. Давайте еще Анта напишем. Так, это будет Анта. Садитесь, хорошо. И а, фразу попробуем так. Фразу копируем. Она вся-то не копируется у нас. Сядьте, садитесь, сядьте. Все правильно. Ну, послушаем. А, здесь, оказывается, даже можно уже и говорить. Прекрасно. Прекрасно. Видите, как хорошо. Можно даже уже и говорить. Но нам-то надо послушать. Ну вот, правильно. Тги, анта, тнын, чаги, сымнида. Садится. А, то есть это местоимение. Тут я думаю, что а, может быть не совсем, не совсем это все. С этим местоимением надо выяснить. И тнын, а, чаги сымнида, я пишу книгу. Вот, все понятно, да, можно даже теперь тут и говорить еще, что меня очень радует. Вот, ну на этом сегодняшний, сегодняшний выпуск я заканчиваю, потому что э, думаю, что уже э, все уже сами э, смогут составлять предложения, посмотреть, тем более при, и, при помощи и переводчика, и при помощи... Слов в словаре можно набрать, но в приложении там не очень много. Особенно глаголы в некоторых приложениях за деньги, так сказать, продаются. А можно и это все абсолютно безвозмездно, то есть с даром. Все полезные ссылки будут под видео. Всем спасибо, всем удачи. С вами несколько минут корейского каждый день.